мужики всем привет в общем поменял баллон углекислоты на сегодняшний день у нас она стоит на обмен 950 рублей в прошлый раз брал по 800 вот поднялась немножко цена в общем давайте сейчас сниму двигатель и накидаем сюда каркас капота для того чтобы мне было видно габариты чтобы за него не вылазить Размещать генератор, НШ Ставить гидробак э, Куда-то надо воткнуть что, аккумулятор В общем, все-все-все Это надо уместить под капот, мужики Для этого Мне нужно видеть э, габарит Обшивать я буду его уже металлом э, Как все разместится Все, хары -ля -ля, погнали Накидаем хоть что-то Так, мужики, варил навесы, а навесики такие небольшие, я даже не мерил их, наверное, сантиметров, сантиметра по 4, 8 сантиметров длиной. Точеные, но не такие точеные, что капец, один круглые, все косые, ну пойду. Все, теперь это дело выглядит вот таким образом. Двигатель воткнул, посмотреть габариты. Все проходит, также проходит здесь по, минимал, по минималочке, сантиметра два, наверное, зазор между вот этой и глушаком с фильтром. Так, тут пришлось поизвращаться трубогибом, выгнуть арки, но ну, это еще не проварено так, где-то прихвачено, где-то подварено, в общем, буду равнять. Все, это один момент. Теперь осталось крышку капота другого сделать, да? Вот здесь я еще раз расположу и сделаю уже такая крышечка будет, которая будет задираться вверх. На весы вот тут приварю, на вот этой, мужики, трубе. Специально ее сделал. Так, чтобы, если надо заправить бензин, да. Там, может, фильтр посмотреть, там, может, вот здесь ядробак будет стоять, по идее, масло там проверить. Вот, верх открыл, вот так вот, в сторону водителя будет открываться. Не вперед, чтобы здесь вообще не мешало ничему. Что там проверил, ну, может, здесь амортизаторы будут стоять, какая ляду, которая держит, да, для удобства. Раз, и поднял и все. Бензо залил, либо там еще там что закрыл защелки защелку все если надо уже конкретно туда вниз добраться но ну, этот не открывается открывается вот этот вместе с тем вот. плюс он еще снимается снимается в сторону вот таким образом чтобы не выскакивал это короче покажу поток все продумано до мелочи вот на крылья. Везде зазор поставлял, здесь со стороны крыльев везде зазор. Ну и здесь тоже. Все это защелками потом притянется. Надо направляющие еще здесь сделать. Там. Ну и вот здесь еще одну направляющую. Чтобы он не соскакивал с навесов. В закрытом состоянии. И в самый неподходящий момент закончилась проволока 0,8. Пришлось поставить миллиметр. И немножко тут его подаваривать. Вот, как-то так. Но это полбеды. Поехал я, купил проволоки. 0,8. Это полторы тысячи рублей. 5 килограмм. И купил 5 килограмм миллиметровки. Вот. Миллиметр 5 килограмм. Вот такой фирмы. Не знаю, такой у меня еще не было. Ну, понравилась цена. А так, уже за двушку. 2,200, 2,800. Пятишечка. Ну, взял вот такую. Может, это еще старая цена. И купил 4 наконечника. Вот этих вот. 0,8. Мужики, сейчас покажу прикол. Это у меня были наконечники. Это миллиметровые. Вот это новенький, вообще. На 1 миллиметр. Этим я чуть-чуть попользовался. Буквально. И это 0,8. Мужики, 0,8. Вот здесь я болгаркой его затер. Потому что 0,8 превратился в миллиметр. Сейчас покажу. Вот у меня кусочек проволоки миллиметровой. И сейчас мы это все дело посмотрим. Так, ну переключился на фронталку. Это вот кусочек миллиметровой проволоки. Это 0,8. Прошла, наверное, не, не одну катушку. И превратилась она сама по себе в 1 миллиметр. Вот. Как-то так. Новые вот они, наконечники такого же плана. Не знаю, там видно, нет? Вот так. Уже миллиметр сюда не лезет проволока, То есть еще как-то соответствует да? заявленным 0,8. Так что я их не выкидываю, а просто потом уже использую на миллиметре. Очень удобная штука. И вот эти, мужики, наконечники. 0,8. 0,8. Здесь 0,8, соответственно, не знаю, видно, нет, наверное, не видно. Здесь не фокусируется. 0,8 здесь. Смотрите, проволока миллиметр. Обалдеть. Обалдеть. Чуть-чуть плотно, конечно, но... Тем не менее. Сейчас вот держак. Это я взял такие наконечники. Не знаю, подойдут они, не подойдут. Мне, по крайней мере, вот сейчас на миллиметр одел. И смотрите, что получается. Спокойно проволока выходит. Ну единственное, что чем они нехорошо, это вот кончик выглядывает. Чуть-чуть длинноватые. По сравнению а, вот с этим вариантом. Вот, а здесь этот вариант. На пару миллиметров может, может на миллиметрик прячется сопло. Что я сделал? Я взял один наконечник. Вот, смотрите. Я взял один наконечник и его вот так вот подточил на наждаке просто ему сбил кончик вида нет сделал покороче точно таким же и вот буду сейчас пробовать варить миллиметровкой на наконечнике 0,8 и все и он спрятался так же как и наконечник вот такого плана прикиньте вот как доверять? Магазинам, я не знаю. Понятно, что это все дело из Китая. Пруд. Кстати, что этот наконечник? Что этот наконечник? Я покупал 99 рублей штука. Представьте. Ценник. Ну, выручат братья-китайцы. Просто ждать не вариант. Пока это все дело придет. И все. Ну, спокойно лезет проволока. Люфт вообще минимальнейший. Вот здесь. Контакт будет с проволокой офигенный, мужики. Мне кажется, будет шикардос. Мужики, это капец. 0,8 наконечник на миллиметровой проволоке как офигенно работает <смех> контакт четкий аж прям я не знаю сейчас покажу шовчик вообще у меня таких никогда не было а Швов Аж даже звук другой, А забыл сказать глаза. Аж даже звук, мужики, другой. Контакт офигенный просто с проволокой. И она вот идет куда вот подашь вот где-то дернулся, кривонул, также шешул пошел, Чик. А на тех наконечниках, они проволока гуляет. И начинает то подсирать, то еще какая-то фигня. <зыв> Нет, с обратной стороны тоже самое. Так, прикол, прикол. Отличный. Мне нравится. Так, мужики, ну на этом, в принципе, можно видосы закончить. Потому что это э, этот вариант... Окончательным будет только после того, когда я уже поставлю сюда генератор а, и все остальное. Вот. Мне нужно было создать этот каркасик, сделать, чтобы видеть а, границы границы, а, так сказать, подкапотного пространства. Вот. Теперь все это буду размещать так, чтобы ничего не цеплялось. Окончательный вариант уже будет, как говорится, попозже. Как-то так, мужики. Вот такие вот дела. Все. Всем пока. Всем удачи. С вами был Санек. Еще увидимся.